Эй, посетители психологического центра Немиркин, добро пожаловать обратно. Думаете, вы никогда раньше не испытывали тревогу? Возможно, вы и не подозревали об этом. Потому что люди испытывают тревогу по-разному. Ваше представление о тревоге может не совпадать с тем, как вы ее испытываете. И вы можете не заметить тревогу у того, кто борется с ней в частном порядке. Поэтому важно помнить, что всегда нужно быть добрым. Потому что вы никогда не можете знать, с чем борются другие. Когда они одни? Если вы имеете дело с тревогой, знайте, что вы не одиноки в своих проблемах. Тревога – это нормальная часть жизни. Оно предупреждает нас об опасности и помогает подготовиться к самым разным ситуациям. Но согласно Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, ДИЭМ, тревога становится расстройством, когда она начинает влиять на повседневное функционирование и различные аспекты жизни. Учитывая это, вот пять вещей, которые люди с тревогой тайно делают в одиночку. Первое – переосмысливать, переосмысливать и переосмысливать. Тревожные расстройства характеризуются чрезмерным или непропорциональным беспокойством и страхом, которые мешают повседневной деятельности. Это может быть не так заметно для других людей, но те, кто страдает от тревожности, склонны к чрезмерному размышлению в присутствии других людей и в одиночестве. Многие люди, страдающие от тревожности, склонны зацикливаться на негативных мыслях о себе и своем прошлом. Они могут проигрывать эти прошлые события в своей голове снова и снова, пытаясь придумать, что они могли бы сделать по-другому. Они также могут представлять себе возможные будущие события, пытаясь предугадать, что может пойти не так. Во-вторых, ограничить себя зоной комфорта. Каждый человек время от времени испытывает чувство тревоги, но те, кто борется с тревожным расстройством, постоянно корректируют свою жизнь в соответствии с этим. Они могут придерживаться деятельности, которые успокаивают их беспокойные мысли, или заниматься делами, которые позволяют им избегать того, которые заставляют их чувствовать тревогу, вместо того, чтобы выбирать занятия исключительно ради развлечения или интереса. Например, пересматривать одни и те же передачи снова и снова, потому что им не нужно испытывать тревогу, предвидя. Что может произойти дальше? Некоторые люди могут даже не выходить из дома, из-за страха оказаться в местах и ситуациях, в которых может быть трудно выбраться. Или им трудно выйти из дома без определенного человека, которого они боятся потерять. В-третьих, отказ от социального взаимодействия. Некоторые люди с тревожностью могут вести ограниченную социальную жизнь и отказываются от приглашений не из-за отсутствия интереса, но чтобы остаться дома, чтобы успокоить определенные тревоги и страхи. В некоторых случаях может показаться, что человеку неинтересно в общении с другими людьми из-за страха почувствовать себя униженным, отвергнутым, или что на него будут смотреть свысока при общении. Люди с тревожностью могут отстраняться от общения, чтобы справиться со своими страхами. И могут избегать своих телефонов, игнорировать или отключать уведомления, чтобы справиться с чувством тревоги, а затем чувствовать себя подавленными и тревожными, когда они видят накопившиеся сообщения. Номер 4. Откладывание или трудности с выполнением задач. Люди с тревогой, особенно с высокофункциональной тревогой, могут казаться полностью собранными и успешными, но они также могут испытывать трудности с выполнением работы когда они остаются одни, потому что тревожные мысли могут заставлять их откладывать работу. Тревожность также влияет на рабочую память, что затрудняет длительную концентрацию внимания для выполнения заданий. В результате им приходится торопиться, чтобы успеть сделать все вовремя, что создает дополнительный стресс. Затем номер пять – Ворочение в постели. Тревожность не сразу переходит в нервозность, нервозность, которую другие могут легко заметить. Человек с тревогой может казаться спокойным и отдохнувшим, а на самом деле он может ворочиться и ворочиться по ночам, не в состоянии заснуть из-за своих тревожных мыслей. Если им все же удается заснуть, они могут быть беспокойными или их могут мучить кошмары. О своих тревогах. Например, люди с тревожным расстройством, связанным с разлукой, могут видеть кошмары о а разлуке с любимыми людьми. Тревожные расстройства сложны и разнообразны, но помните, что определенный уровень тревоги – это нормально. А тревожными расстройствами считаются те, которые вызывают значительный дистресс или ухудшение в различных сферах жизни. Если вы или кто-то из ваших знакомых боретесь с тревожным расстройством, пожалуйста, не медлите с обращением к квалифицированному специалисту по охране психического здоровья. Можете ли вы отнести себя к какому-либо из этих признаков? Поделитесь с нами в комментариях и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому это видео может быть полезно. Как всегда, ссылки и использованные исследования указаны в описании ниже. До следующего раза! Берегите себя, друзья!